Приветствую, путник! Желаешь вкусить атмосферу постапокалипсиса и попытаться выжить в мире кишащим мутантами? Здесь ты найдешь систему торговли и схронов, продвинутую систему инвентаря и лута. Сможешь вступить в одну из организаций. У нас огромная карта, в которой ты сможешь побродить, попасть на случайные события. По промокоду на экране вы сможете получить уникальный набор «Выживший». Насчет последнего ролика. А я знал, что вы не оцените этот формат. Я до последнего не хотел его выкладывать. Конкретно про тот формат вы просили, чтобы я выгораживал нарушителя. Хотя я даже в этом ролике их не выгораживал. Наказание-то как раз получили оба, ведь нарушили тоже оба игрока. Да, вы недовольны тем, как я с ним разговаривал. Ну уж извините, я так со всеми разговариваю, кто первый проявляет агрессию. А не тупо из-за того, что кто-то нарушил. В общем, прошлый ролик будет для меня уроком, что не совсем обязательно слушать кого-то, даже если это предложение набирает очень много пальцев вверх. Ведь велика вероятность, что один из зрителей просто увидит в таком главном герое себя и начнет его всячески оправдывать. Причем он будет это делать на серьезных чах, а не как я в этом ролике делал все по фану. Окей. Короче, не хочет чел модельку менять. Ну... Без проблем. Я предлагал договориться. Сука, уже начинается. Не обязан. Да, ребят, за некорректную модель можно получить ровно сутки бана. Потом увидите, что за моделька была у него. Это все Кафека. Что он брать хочет от меня? Что он хочет? Че ему надо было? Я меня. ему говорил, я ему говорил, что нужно поменять модельку. Чем ты вообще на него живой подал? Ты мне скажи. Я просил поменять хороший. модель, он сказал нет, говорит не обязан. Держи, на ну, сейчас даже 10 секунд. Ну раз не обязан, то пусть отсасывает. Вообще-то живой подал, он брать, пусть он мне объясни. Что вообще случилось? Потому что 1,28, пусть считает. Нахуя тут нахожусь? Кто-то мне объясните, что здесь, что случилось? Зачем данный человек подавал жалобу? Баночка монстра. Он... Он не понимает, чем нарушение у его модельки? Правила из... А ты этого Я не, не играл долго. Читай вот. Прочитай правила, блядь. Лин-28 сейчас дается а потом уже наказание дается. Я предупреждал. Ты его вот тэппал сюда? И просил да. убрать. Ты его вот тэппал сюда? Это я его вот тэппнул. Я вот. Да, ну вам это на надо А надо было тэпать. А ну конечно, вам в не видеть. Он видел, он ответил. Не обязан. Или он тупой, чтобы с двух раз не понять, что надо менять. Ну, а по сути, вся моделька вам не нравится? Действительно, чем же мне не понравилась эта моделька? Посмотрите на руки, на торс и на ноги. Они супер тонкие и они не подходят под стандартную модель HL2 горожанина. Такая модель легко приравнивается к дезориентирующим. А это у нас предписано в правиле 1.28. Увы, некоторые здесь получают аутфитер и думают, что они могут поставить абсолютно любую ебанину в качестве скина. Он мне реально не понимает, что с этой моделькой не так. Нет, не может быть процитировать надо. Данное правило запрещает использовать модельки игроков, которые меньше и больше модели гражданина из Hale 2. Запрещается также делать прозрачные, темные, дезориентирующие. Э, покажи, где она здесь прозрачная. Сука, он тупой, блядь! А -ха -ха -ха -ха -ха -ха. вы чё? Курите? Идет. Мне надо по палочку. 20. Ты понимаешь, что какая бы модель ни была, хитбокс один и тот же у всех остается. Это, конечно, прикольный факт, но какой рядовой игрок будет вдаваться вот в такие вот подробности, когда встретит вот такую вот модельку? Он будет дезориентирован тем, как она выглядит. Модель хуйта прозрачная. В любом случае, хитбокс один тот же. Это визуал. правилах сказано, прозрачный запрет. Я пошел. Короче, я скрываю. Я пошел, потому что, блядь, в правилах сказано русским языком, что прозрачные модельки это запрет, блядь. Если, сука, ты тупой болван, который будет мне писать не обязан, когда тебя нормально просишь поменять модельку, и говоришь мне нет, не обязан, тогда не удивляйся тому, что я выписываю тебе нахуй бан на день по правилам сервака. Сука, я, когда буду это видео монтировать, я вставлю вам 1.28, который... Был на момент записи ролика Данное правило запрещает использовать модельки игроков Которые меньше, больше модели гражданского из Hell 2 Запрещается также делать прозрачные, темные, дезориентирующие, камуфляжные, маскировочные и прочие плеер models. Исключение чуть больше или же меньше модели гражданского Я, сука, не вижу, чтобы эта моделька попадала под исключение Я на вас посмотрю, если вы будете защищать вот этого челика за эту модель Я на вас посмотрю, как вы будете стреляться с такой вот моделькой вот просто рандомный какой-то случай. Выбегает на вас челик с автоматом, там с чем-нибудь еще. И начинает с вами хуяриться, а вы не поймете, куда стрелять. Потому что у него на вид хитбокс а, это палочки, блядь. Попадите стрелять по палочкам сюда. раз такие умные. Здрасте, оба лицом к стене. По какой причине? Комендантский час, а вы не дома. Лицом! Так, вот это вот наша квартира. Ну ладно. У вас очень много оружия. Есть ли лицензия на это все? Показывай. Okay, давай. Что там По срокам ареста. Сломала всех Ну теперь, я на себе Давай. У этого 19 выпала на роли. Не настоящая. Большивка ебаный в рот. Вы будете арестованы за хранение нелегального оружия. Вот так вот. Чел, чел, чел, чел, чел. Пашка убью, сука, блядь! Убил, Убил, сука! Бью, лысу, сука. Ну, блин, вот это было драйвово. Я увидел у Чела оружие и надо было ворваться как-нибудь красиво. Ну все, я -то до того Челика забыл, то что он угрожал. Новые жалобы. Обновленные, наконец-таки. Их можно даже немножечко, ну, непрозрачными сделать. Есть тут открыть жалобу. Вот так вот можно сделать, чтобы они постоянно у вот тебя отображались. А тут можно упомянуть какого-то игрока. Ну, просто пишите собачку, его имя. Ну, например, Казан три девятки. Сам, Сам 2 себя. 2 миллиарда 998... Ну вот, это я. Я сам себя упомянул. Но если меня кто-то будет также упоминать, то я это увижу в чате. Википедия, которую можно открыть вот так вот. Вики. Привет, это Вики нашего сервера. Здесь ты можешь найти полезную информацию по серверу. Когда-нибудь кодер дополнит главную страницу Вики, но точно не сегодня. Вот есть профессии. В меню ты можешь открыть профессии разные. Ген-исследователи, это гайды. К каждой профе есть гайды какие-то, если они требуются, по тому, как на ней играть. Вот. А, к примеру, за похитителя. Тут также есть интересные факты касаемо свидетелей. Свидетелями считаются те, кто видели момент удара палкой. За кражу 14.1 девочек на глазах большого количества людей <смех> вас могут покарать высшие силы. Рекомендую прочитать правила. Википедия расписана в такой свойской манере речи. Ну вот как с корешам общаетесь, вот он вам также объясняет, как здесь играть, как тут что делать. Поэтому я думаю это плюс. Добавили также аксессуары, но я их вам не покажу. Можете зайти и посмотреть сами в меню аксессуаров. Чел какой-то скачет. Ладно, я возьму профу. Добавили, кстати, индикатор урона, но пока что вы его не увидите, потому что перестрелок никаких еще не было. Но как только что-то будет, вы это заметите внизу по центру экрана. <Слышко> Ах, блин. Челик застроился. Ничего ломать не буду, я же не конченый, ебалан. лицом! Раз. Пять, два, три, четыре. Ай! Скотина! Ах ты, ты скляла, скотина, ты что говоришь? О. Я еще вернусь. Я еще вернусь. Кстати, мне нужно посмотреть сроки ареста. Сроки ареста. Это еще одна ссылка. Все окей, я попал в нужные сроки ареста. Я написал ему взлом, что и считается проникновение на чужую собственность. От 120 до 250. Я дал ему 150. Можете встать лицом к стене, я обучу Так вас. мы не в Гетто. Главами да, лицом, мы не в Гетто. Мы будем Вон, видите? На меня было совершено нападение, только что. Вы не заметили то, что пап, с крыши на меня уйди, нападут? Уйди, уйди, пап. Нет, да, встаньте, я лучше пожалуйста. домой зайду. Меня сейчас убьют, если я тут останусь. Ну так зайди к себе домой или же просто удиво и зачем ты стоишь и маячишь перед тем, кто на тебя якобы напал. Как вы можете заметить, пока он меня пробует отвлечь, Челик пытается аккуратненько свалить в свою квартиру. Если бы он ушел вот так вот в свою квартиру, то это было бы скорее всего фер и Нон-РП. Почему ферре это элементарно? У меня оружие, он должен выполнять мои приказы. Нон-РП, потому что он таким вот образом уходит от РП диалога. Да, это РП диалог. Я зашел и уже завязал с ним РПшку. Я Заходи, заходи. Иди, убьют, ты. Нельзя. Один. Можно, нельзя. нельзя. А даже вот так. Видите, дробовиком убивай, убивай. убивай, убивай. А? Ну ладно, ладно, убивайте. А? Давайте, давайте. Хочу сюда встану, чтобы мне точно убили. Спасибо. Соберет пятьсот пятьдесят. Да, хорошо. Лицензия. А? Нормально. Можете оружие на предохранителе убрать, но это для безопасности моего друга. Вдруг что случится? Я с вами не общаюсь. Я сейчас пойду жаловаться мэру, что вы так себя ведете Бреть оружие на предохранителе. Я с вами не общаюсь. Все, я пошел жаловаться мэру, что на ваше увольнение некомпетентность Всего доброго. Лицензия. отлично лицензия одобрена всего доброго Итак, встречайте, во втором акте будут преимущественно админские разборки, а не наоборот, как в первом. Потому что в первом мы только одного челика наказали, и дальше я просто играл за РП. Вроде бы я сделал все возможное, чтобы вы комфортно вкатились в колею второго акта. Оказывается, до сих пор существует такое понятие, как душить людей на жалобах, заставлять их ливать в сервака, просто потому что ты нескончаемо на них будешь кидать ЖБ, по всякой херне до них докапываться. Ну, думаю, вы где-то это видели. У нас уже давно устоялось такое мнение, что если мы встречаем такого человека, то он попадает в пермач. По двум-трем жалобам, которые разбираются с этим человеком, который душит игроков, этого, конечно же, не скажешь. Ну, вроде бы, все как обычно. Чел увидел нарушение, подал жалобу, разобрались, нарушителя наказали. Но как только на жалобе попадается такой человек, который намного лучше знает, как других людей душнит, но не делает этого просто так, то тут уже задаешься вопросом, а кто кого сейчас будет душить на жалобе? Ребят, я вам клянусь, и этот материал, ну, вообще случайно получил. Я реально собирался выключать запись, и я уже себе такой сказал в последний момент, бля, зайди Артур еще раз, попробуй что-нибудь записать, а что-нибудь, да получится. Ну, а теперь смотрим, что у меня получилось. Сюда, наверное, помотки. Если хочешь, пойдем сейчас э, выбрать сразу скриншот. Он живет с гражданином, но прописан в квартире. Нарушение правил. Они сотрудничает если они живут в квартире квартире. Правило. Вопрос такой, где Прав... ты сейчас живешь? Нарушение правил сотрудничества. Сейчас тихо, где Банкер. ты живешь? Эй. Он живет в бункере, там прописан еще один житель. В каком бункере? Мы в одном клане. В бункере, каком не я тебя спрашиваю? В бункере, каком? Да, бункер. Ну, бункер это банк, а, банк, который. То который, который, который, который а, он. я видел, банк, да, да, короче, да. да. А что там, там делаешь? Но он проживает за гражданином, это запрещено правилами. Это называется правил сотрудничества, сотрудничества. Не, ну криминал с криминалом же. Да, он гражданин, блять. Посмотри, Я был незримым. незримым как же я, я вас я обожаю был. таких нахуй. Я незримым был. Я незримым был. Я не знаю, ну я не был гражданином, я Сука, был не зрелым. ты мне мозги ебешь? Чел, который подал на него жалобу, но он какой-то слишком нервный. Зачем так высираться на другого игрока, если он просто спокойно пытается объяснить, виноват он или нет. Обвиняемый даже не поддается на вот эти провокации, не идет открыто на конфликт, не срется ни с кем, как это было с тем школьником, которого вы защищали в прошлом ролике. Да, у байкера есть нарушение правила сотрудничества, но оно также есть и у того, кто жалобу эту подал. А именно неадекватное поведение, а также помеха разборкам, своими рассказами о том, как его заебали уже вот эти челиги, которые нарушают правила, попыткой высраться на него. Он тормозит процесс разбора жалобы. Байкер, гражданин. Это сотрудничество. Нет, Смотри, я был незримый, И прежде, он Ты прежде чем байкер. профессию занять, ты можешь, ты можешь, он не, ты можешь правила нахуй подсчитать. Ты можешь ну, смотри, сейчас нормально себя вести и общаться? Он тебе не понимаю. сделал ничего такого, чтобы ты с ним в таком тоне разговаривал. Ну, смотри, Иначе я буду с тобой говорит, в таком же тоне говорить. Ну, штор, смотри, а, я а, сейчас не тебя я не спрашиваю, 5, я 5, разговариваю 5, с тем, на кого ты подал жалобу. Что? Я тебе вот, ну, ты вот, мне что нахуя я считаю, правила сейчас правила, говорю, будешь говорить, говорить, если я говорю сейчас не с тобой, я тебя я услышал. Правила, я, правила, я, я с тобой говорю. сейчас не что говорю, ты, ты можешь помолчать, нет. Почему Моки, ты, короче. Я я начал жалобу, объяснять ситуацию, Моки, я в общем, а, претензия считаю, состоит в том, что Чел а, имеет против того, что ты живешь за байкера с другим человеком. Ну, я, во-первых, это ну, мы были два криминала. Он был 50 так. благ, я был этим незримым. Дальше. Все. А, ну это что, все? Не то есть обман. ты потом только взял. То есть ты потом взял профессию. Ты, слышишь, обман ну, обман. ты потом взял профессию делаю, благословения. Я... Еще... Но ну, уже когда в тот момент, когда ты был прописан в хате этой. Ну, я был незримым, он был 50 благ. Ну, потом он умер, я взял 50 благ. Но у тебя нарушение правила сотрудничества. Да подожди, у него еще и нарушение правил обман. Он говорит, его сосед говорят винит, а у меня, зрения, у у меня на Денке он гражданин. Я не зрим был. был, я под маскировкой был. И почему криминал с криминалом сотрудничать? За, смотри, ну потому что, сука, правило читать. Я не знаю, нельзя так. Запрещается взаимодействовать свидетелями. Но Короче, он на, душить на, решил Россию, этого челика. Я объясню собира, тебе, объясню. если я меня не чувствую, слышит игрок, того, который подал жалобу. Душу, Окей, я выдаю тебе 30 минут за сотрудничество Я объясню тебе сейчас, чтобы такого не было больше. Ты, если играешь на профессии благословений, ты не можешь жить с кем-либо Соответственно, если другой человек играет за эту профессию Он тоже не может жить с кем-либо Вне зависимости от того, в каком он находится клане Это прописано в правиле 1.31 Правила профессии сотрудничества Ты открываешь там дополнительную информацию И читаешь, ищешь нужную тебе профу Лучше перед тем, как ты ее возьмешь, всегда прочекай. Что ты можешь делать, а что нет. Поскольку ты себя достаточно адекватно ведешь, и ты принимаешь же свое вот это вот нарушение. Моки. Понимаю. Понимаю. Вот. Я даю тебе минималку. Именно 30 минут. Этого вполне достаточно, чтобы ты изучил эти правила, сотрудничать. Пока за место тебя поиграет на благословениях кто-нибудь другой. Ты понял? Это все? Да, понял. Все, тогда в будущем приятной игры, а сейчас у тебя сотрудничество. 30 минут. Бэбру. А, -а, а понял. <звы> То есть вы понимаете, этот уродец, сука, взял просто, засадил челика, чтобы взять его профессию, потому что он тоже хочет на ней поиграть. Ты как по себе. Привет, я тебя огорчу. Ты хотел чела слить для того чтобы взять по быстрому эту профессию у тебя будет помеха разборка тоже так это не помеха у нас разборка окончена это просто жалобы еще не были но это да я тебя не отпускал если если хочешь, у тебя нарушение правил также есть это не совсем нарушение у нас закончилась разборка я продолжала жалобу человека забанили она не правду, закончилась я она не закончил разборку. Я закончила я закончил я ее подал хорошо но смотри, может быть ты считаешь, что она не закончилась, запал... запал... но допустим мы можем спросить совета у кого-то более знающего, у наборного, например. Нет, не катит, я не буду ни у кого ничего спрашивать, я и без тебя прекрасно разберусь. Что ты без меня прекрасно знаешь? Что, что я жалобу разобрал, все, у меня нет, ну, у меня жалоба была. Ну, у тебя в ходе разборки появились нарушения правил. Каких? Неадекватность и 1,22. Неадекватность, Тебя Стал, просил администратор это, вести ну, себя это, более это, адекватно это, и это, в какой-то момент хотя бы просто не перебивать. Ты этого не слушал, и поэтому у тебя будет бан за помеху и за неадекватность. Что ты сделать ты мне сказал. Типа успокойся, чего ты там начинаешь кричать. зачем У тебя выходит рассказать. месяц бана за неадекватность приятной хм. игры ты знаешь то, что ты не сможешь меня на месяц забанить у себя а лимит такой ты модератор я тогда позову какого-нибудь да? администратора который сможет это сделать хотя ну, нет и... я могу тебе выдать 4 Подожди. недели это то хотя, же самое что и месяц и на 4 недели ты можешь максимум на 2 банить мы сейчас это как ну, раз и проверим давай, давай проверим неадекватность в том что я повысил том понимаю, понимаю приятной игры Итак, дело было вечером, делать было нечего. Я решил застроиться в цементе. Раньше, если помните, в самом дефолтном банклаве есть такое помещение на первом этаже. Там есть дверка, и вы можете тоже там жить. Помимо меня в цементе живет еще компания ребят, которые обустроились на третьем этаже. И решили застроить свой этаж, на котором они живут, таким вот образом. Где-то раскидать мусор, поставить лавочки, велосипед, доску с объявлениями. Ну, думаю, вы поняли. Ну, я такой посидел, подумал, ну, а почему бы не попробовать тоже что-то подобное обустроить, Сделать себе, выделить комнату из свободного пространства Которое никем не было занято Ребята потом на первом этаже подсуетили Сделали вахту, поставили туда человека Начали платить ему ЗП Ну тоже какое-никакое РП Я быстро смекнул то, что тут можно поймать Какого-нибудь челика, который возможно нарушит Поток игроков есть Кто-то приходит, кто-то сто процентов нарушит Но я даже не думал, что я встречу такого челика Которого уже знает чуть ли не весь сервак Админ состав тупо за то, что он душит людей И не дает им нормально играть по КД кидая жалобы на всякую хуйню. Как раз для бедных студентов ничего не было. Блядь, пойдем покажу, что то Пойдем, что покажу. Бедные студенты. Я пока себе хату застраиваю. Фадэ. Следить, следить! Надо за учетом вести. Учетом больных. Идем, заходи. А лысы мы слишком. Ты, блядь, не уважаешь лысых, я тебе сейчас Ты что, дядя. Сейчас этот игрок нарушит правила КрофдРП. Оно запрещает делать какие-либо криминальные действия в общественных местах. Подъезд с цемента как раз таким местом и считается. Съебался, даю тебе 3 секунды, блядь. Поеба... В подъезде. подъезде спокойно. так вот, вести учёт, голбоёбов надо. Садись вот сюда вот, садись вот сюда вот. Зарплата, зарплата 200 рублей в месяц. я за тобой Хуйня. В смысле, блядь, хуйня? Ладно, погнали, пацаны, на <-s2> подъезд, на подъезд, на Слышь, А как тебя зовут, да? Роудер П. 20 минут. ПП, прохуй, попс. Ладно, ладно. Можно, конечно. Пацан, и нет, пацан, да. Да он там угрожал на первом этаже этому Игусу что он строится в подъезде на первом этаже. Вот он строится там. Я не, не видел такого пункта, что Ух ты! На меня начали копать. Давайте проведем небольшую реконструкцию того разговора, который был после бана, который я выдал. Они начали методично обсуждать то, на что лучше было бы пожаловаться, чтобы откинуть меня в ответ тоже в бан. По словам то, что я строюсь на первом этаже в цементе, они уже обсуждали, есть ли в этом нарушение или нет, и начали копать в правила минг-билдинг. Ну а по фразе, то что я не знаю, а если там какой-то пункт, который это запрещает, уже и так понятно, то, что они уже думают, какую они жалобу будут подавать. Но подавать будет конкретно тот, кто на меня обиделся. Короче, сделать пару фоток. А, но ну, не нашей базы, а, а вот это настройки. Окей. Окей. уже настройки, настройки и ляпы. Точно. О-о-о. Будем там вместе. это сказать? О-о-о-о. Давай куда-нибудь что, что меня скажешь? Не, вдруг есть там. Ох, ну Сделай эту просто, напиши вот это, тогда ему жалоба сейчас на меня хочет написать. Вы тут проживаете. Да, я не проживаю Пизда тебе, дорогуша. Зачем вы угрожаете? Да он 6. Выдавай себе наказание за 4 бензина. А указано, что запрещено. То, что не указано, то, что разбрано, это значит запрещено. Сейчас скажи то, что Эльпива будет э, писать каждое место, каждый уголок, где запрещено строить. Где это? Чё оскорбление ему. Вот она, первая попытка гнилого уебка подвязать абсолютно все, что я делаю на серваке, к нарушениям. О каком оскорблении он ведет речь, вы наверное, подумали. Он, когда пришел после своего бана, сказал то, что мне пизда. На него среагировал полицейский, спросил, почему вы угрожаете? Я говорю, да потому что он шист. Это вполне себе уместное оскорбление в РП формате. Пункт 34.Б. Открывай, читай. Ого. Так тогда, типа, и а ты? А мы сейчас тебя берем и займемся. Так, у него нарушение правила чата уже есть. Ну а в чем дело-то? Лоля нелегальная. Ну вот ты вот этому левиакерману скажи. скажешь да? Я либо вы оставляете жалобу. Бань, давай себя вот уже эти. и все. все смотри, он оказывается себя банить это надо за что нарушение кодекса. бань себя а где у меня нарушена 3.4 20 минут не 20 а 30 где у меня а 30, 30. нарушено 30 <соединяющие> подъезде цемента запрещается строиться ну а, а так строится, запрета ну, тоже правило, строится, там ну, нет правил. Ну я тебе еще Ну повторяю, и что, ну пусть расписывает, но, но я не вижу, что там запрета строится. строится в цементе. Ну ему напиши, он тебя. Ну, так на ты ему на напиши, он тебя тоже нахуй пошляд. За что мне себя банить? Нету ну, запрета ну, ну, в правилах. Ну там не говорится про цемент ничего. Правил не знаешь или что? Короче, я твою маму. Смотри, если сейчас мы как бы я сделал на твоем месте? Я забанил бы сам себя, и если ты не согласен с его вердиктом, написал бы жалобу, например, на него, и все. И тогда уже вышли. Да, ситуации, с каким решили... вердиктом там нету в правиле конкретно черным по белому надписи ⁇ мол, нельзя строиться в цементе. И а, 4b, мой а мой. где он справился? Да, это, а, слово мое. А Почему Корот, отказываюсь зал, себя банить? Еще. Я не пойму, за что я себя должен банить. 3.4b написано то, что запрещает строительство и ставка своих пропов в чужом общественном владении. Подъезд это общественное владение. Ну тогда давайте всех тэпнем, кто сейчас там строится. Или, или... Нет, там строится только я может полетим глянем никто не строится Ну как минимум я летал по никто не куку куку и Бегин. да у вас у всех у троих три 4 б с да на вас считайте подал жалобу друг ваш которому вы ребят стойте на вас считайте жалобу подал чел с которым э, вы консультировались, э -э, как меня засадить в бан. Три целых четыре десятых. Прикольно, да? А, слушай, слушай если они я... вы что? консультировались ну, что тебя у себя в происходит? комнате, как Почему? на меня правильно жалобу подать, чтобы мне отомстить за то, что я наказал его за а, кровь ДРП. У него началась после бана Новая жизнь. Он с отсылкой на вот этот вот бан пришел в Новая жизнь, мне говорит, типа, пизда тебе в РП-чат. Это нарушение правила, это НЛР, первостепенный НЛР нарушен. Вот. А я его когда наказал, он, получается, с кем-то из них э, разговаривал, как на меня правильно, типа, лучше ЖБ подать, чтобы отомстить, чтобы выкинуть меня нахуй. Они обсуждали, можно ли мне строиться в этой, как его называют, э, в цементе, можно ли мне строиться или нет. Слоу, мы же берем все здание цемента. No. А хорошо, oh. я полетел в цемент. Yeah, yeah, yeah. И Powerpuff лафа еще сделал. Powerpuff Luff еще тэпай сюда. У него тоже да, там то есть то пробчик. Да, да, да. У него тоже там проб есть, он кружку поставил да. в цементе. Это тоже нельзя строить. Охуеть кружку поставил. Слушай, ну как бы охуеть о, кружку о, поставил, о, ты о, что, не будешь его за это наказывать? Это нарушение. Хорошо. Ну, кружка, во-первых, она ломается это. Не ебет вообще, он поставил кружку, ее нельзя ты нельзя строить в общественном месте, вот этом в цементе, ты же сам скал. Ты можешь себя уже забанить? Я себя забаню. Вот. Но мне нужно, чтобы все нарушители сначала отлетели в бан помимо меня Давай, спокойно. Раз вы мне не можете Но показать, и запрещено Мы сейчас разбираемся насчет застрой... э, застройки 3-4b. Uh -huh. У меня лично логика такая Если до меня решили доебаться чисто за то, что я наказал челика заслуженно То я буду доебываться в ответ еще сильнее И буду искать любую возможность, чтобы это сделать И как я в принципе это сделал, я нашел сраную кружку и Это тоже по факту является нарушением Один из таких хороших поводов, чтобы их напрячь. Мы игру, Нет, том, просто конкретно. Я ничего не говорил. Нет, так я ничего такого не говорил. То есть я признаюсь свое нарушение. Демка, на что? Ну а что это? А нарушение, что-то? То, раз... то, что вы обсуждали, да, как да, лучше да, подать ЖБ? Это не нарушение, меня. я просто рассказываю, что это было. Ага. Дай мне сказать, М -м, С тобой никто не говорит, Замачусь. у тебя теперь неадекватное и поведение и помеха, поведение нас, раз, и помеха да, разборкам. Краткая инструкция на то, как заставить быдло нарушить правила неадекватного поведения и помехи разборкам. Пользуйтесь! Достаточно просто по фактам отстаивать свою невиновность и еще пытаться подтянуть челиков, которые тоже виноваты. Который... Mm -hmm. Покойней давай. Да не, не, пусть пусть кричит, пусть сопли брыжет и по, что по экрану мажет. Мэнни. Моя проблема ни в чем, ты жалобу на меня подал. Мои проблемы тут нет, ты на меня же подал. Продолжай дальше сопли мазать по экрану и да, пока я за слушай. Я на тебя ЖБ подал. Да, по разборкам, Не кричи, я не перебивай, когда жб, я там, пытаюсь да, что-то сказать, маршиняне. пожалуйста. У тебя уже было два предупреждения. Первая просьба от Бегина, вторая от меня. На третий раз я тебе Засчитаю а ты уверен, что он мне это написал? Тут без конкретики он тебе. Ты не даешь никому слово. вставить всех перебиваю. А потому что вы уже ты достаточно сказали... Что я как игрок... Который заметил нарушение, Ты заебал меня, перебивать. <соединяя> <соединя> <соединя> давай <соединя> нахуй! <соединя> <соединя> Сломай шмотки дома у себя, блядь. Пробей монитор, нахуй, давай! Давай, да бей, давай сука, ты, давай, в экран! Давай, бей, в да, спине, бей в экран да. нахуй! Кричи громче! По редке очереди, по очереди. Короче, слоу. Сейчас, сейчас же высказаться. Давайте просто Кто <свотополвает> кому мешает высказаться? Вообще-то я разговаривал насчет нарушения 3.4b. б Продолжай. Вот, слоу, смотри. 3.4b. б Поскольку вы меня не слушаете, насчет того, что там нету прописанного четко запрета, строить вот в помещениях.. Цемента. Нарушения нарушение также тогда у меня, у пауэрпафа, у Бегина и у того челика, который уже отлетел. Значит, каждому мы выдаем максималку. Ну, давайте дадим и все, расход поймаем, что тут мусор. Да, да, да. А, затем э, со да, скифчей уже брать, будет да, другой диалог. Банить, Смотри, я потом предлагаю так Не, сделать. Ну, он тогда я наказываю, я наказывай слоу пауэрпафа. Бегин, тогда ты себя накажешь, да, правильно? Угу, да. Хорошо, Майк. я со своим тогда нарушением 3-4 не ничего. спорю, у меня, кроме этого, больше, ну, ничего особо нету. Дальше, а следующий у нас на очереди, это скифча. У тебя было Кроудер П, ты за него уже получил наказание. Дальше идет у тебя НЛР. У тебя фраза насчет пизда тебе после того, как ты вышел с моего бана и у тебя началась новая жизнь, была как раз приурочена к твоей прошлой жизни, которую ты помнить не должен. Вот. Затем ты писал в рекламу, ты писал в рекламу а, насчет того, ну, типа подъеб мэра какой-то. Если полистать чат, это можно найти абсолютно спокойно. Это нарушение правил чата. Если не прав, поправьте, пожалуйста. Мне что запрещено говорить, причем есть конкретника, что я кому-то обращался, кто-то имя назвал. Меня да, ответ, ты ко мне обращался. Я зашел, видел, да, вот, да, я видел, да, да. Ты меня Шизом назвал, это первое. Второе, ты, что ты, вспомнил, шиш. ты нарушаешь кодекс, сам себя не банишь за нарушение. Потому ты, что разборки меня, не ну, кончились. Скажи мне, я тебя не пойм. Ты моей матери какие-то претензии. Посмотрите, насколько тщетные попытки докопаться хоть до чего-либо. Но насчет оскорбления я вам уже раскидал. Это было РП оскорбление, она была уместная, И он теперь докапывается до моего Ника. Ребята, это пиздец. А продолжать? Ты себя за 3-4 А я себя забаню за 3-4 в конце разборки смотрите ну потому что у тебя еще нарушение смотрите, есть. Смотрите, по поводу того типа по поводу хай, того хай. банить э, или нет э. По поводу вот этого чашки, вы можете на самом деле администратор имеет право простить нарушителя. Мне куратор говорил. Если он видит то, что ну на первый раз он простить, да? Это уже считает сам администратор, который надо жалобу. Смотри, они построили просто мебель, они просто мебель построили. Ты же прям конкретно выстроил себе угол. Ну и чё? И что дальше? То. Ну дальше я что? Попозь, я да. жду бана PowerPo и все. И дальше разбираемся. Ну я, я сказал то, что это аморально доебываться до тарелки и бутылки, блядь. Ну а морально доебываться не до не того, чего не прописано в правилах черным по белому, а ясно обусловленным запретом. Вот это аморально доебываться до этого. А, Если да ты взялся до этого доебываться, бань а, то бань всех, кто нарушил. Написано. Я в этом вижу нарушение, я его нарушение тогда сам забаню. Целях, можно... Продолжай говорить, я тебя не слушаю. Ты подложку... можешь себе это правило распечатать и в рамочку поставить возле за компании. Я и так его знаю. Ты не можешь это и сейчас пытаешься то выкрутиться. А, путь, а что выкрутиться? Я не отрицаю своего и... нарушения. Тогда это баньте всех, кто такое... там строился. Я к этому ничего не имею претензий. Ты меня опять перебиваешь. Да. Мне уже надоело порядок. Да. За Кроудерпэ я свою отсидел, претензии какие-то к этому. Нахуй ты да, демагогию я разводишь, я говорю о другом. нет, демагогию здесь разводишь ты, причем рубишь. Перебиваешь постоянно, не даешь рассказать. Имею право, я не договорил. Сейчас, когда тебя выдернули за 3-4, ты стоишь и всем рассказываешь, что можно... Понял, когда они строили, почему проект Но я до сих пор в этом нарушении не вижу. Администратор старше меня видит в этом нарушении, что я буду ослушиваться? Я наоборот следую кодексу администрации. Если уж на то пошло, у него наказание будет, потому что Жан Пьер? Говорит, что факт нарушения есть. Так он до этого Жан, добавил, что аморально человека за то, что он, полу... что то, не что не он не поставил тарелочку туда бутылку. Ну он случайно поставил. Смотрите, я, я еще раз могу еще раз могу сказать то, что администратор имеет право простить ребят, если они поставили. Ну тогда пусть всех прощает. Ч он одного только выделил, прощать? Да, Бля, челики обсуждали, как лучше на знаю, меня ЖБ подать, если у меня нарушение 3-4, чтобы меня выжить из-за того, что я его забанил. И он ни слова не сказал о том, что, то, что, что у них тоже это нарушение. Он тупо выжить хотел меня с сервака, ты этого до сих пор не понимаешь, нет? Ну, я же говорю, я ситуацию не знаю. Ну вот ситуация такая, я тебе могу ее объяснить сейчас Я его наказываю за кровь ДРП, он обижается, приходит, говорит, что мне пизда, нарушает тем самым правила НЛР первичное Когда он не помнит ничего о своей жизни до бана Примеру. И идет, советуется с кем-то из э, их компаний, кто там тусуется и живет, кто тоже там застраивался в цементе. Типа, вот, а можно ли строиться так вот в цементе? А, там, что, как лучше подать, типа, жалобу и все такое. Ему немного там инструктаж провели, и вот мы на жалобе сидим. Мне предъявляют за то, что нельзя строиться в Короче, цементе. Короче, они решили тебя задушить. Ну, это так и есть. Дальше послушай. Мне предъявляют за то, что у тебя 3-4 бэггеры в каком месте? Мне говорят, вот ты не можешь строиться в цементе А я говорю, а где написано конкретно, что я не могу строиться в цементе? Ну, там написано, запрещено строиться в этих общественных местах Я говорю, ну тогда тэпай всех, кто строится в общественных местах Этот начинает говорить, ну я же на тебя только ЖБ подал Ну, блять, в смысле? А если там есть еще и другие нарушители, почему бы их тоже не накапливать? их в итоге сюда, когда я пытаюсь объяснить э, у кого что за нарушение и что за этим последует Я как бы тоже с этим тогда соглашался Потому что, что я буду один улетать, если все виноваты? Он начинает орать, горланить, там чуть ли монитор, блять, хуям ногами не разбивает. Вот этот вот скифчик, кто на меня ЖБ подал. Тем самым нарушая правила а, неадекватного поведения и помехи разборкам. Его Бегин просил в чате быть поспокойнее. Он это проигнорировал, продолжал дальше орать. И сейчас вроде бы он успокоительные выпил. После этого, вроде бы, ты приходишь. И он а, начинает говорить о том, то, что ну можно его простить, например. Но если ты этого прощаешь, тогда прощай всех Либо если ты наказывать взялся всех То наказывай, пожалуйста, всех У него, получается, нарушение 3.4б, как у нас у всех Кто по, улетает по его жалобе такую ситуацию, на самом деле Или всех, или никого, блять Ну, я о том и говорю, что это за хуйня Он пытается как-то одного чела придержать И типа, попростить из-за того, что он кружку поставил Он не случайно встал, они делали там РП застройку, они конкретно Создавали какой-то там а, Внешний вид у, у этой локации он там не случайно просто вынес ее, обронил и забыл убрать. У него тогда тоже 3.4Б, у меня 3.4Б. И у этого чела уже идет НЛР из-за его фразы «тебе пизда». У него идет. Эм... Нарушение правил чата Конкретно надо будет какое-то уточнить Он в адверт хуйню какую-то написал Про мэра Что не особо окей И у него также нарушено правило помехи разборкам Из-за того, что он орет, перекрикивает Перебивает еще тогда до твоего прихода И также, что неадекватное поведение Потому что в этот момент он слишком излишне токсичил то или всех или никого, потому что чилы пытались тебя сдушить. Не, сейчас тебе хорошо слышно, по поводу оскорблений я не был свидетелем оскорблений, если ВРП оскорбление и администратор считает, что это, если в РП было и была какая-то причина для того, чтобы оскорбить человека, я могу объяснить насчет этого шиза, он подбегает, говорит мне пизда, смотря прямо на меня из моего дома. Он подбегает мне, говорит тебе пизда, у него мент спрашивает, почему вы так себя ведете, говорит, да он шиз, и все. А, а чё ты у меня не нарушение какое-то ищешь не в моем нике, не нике не или чё? По-моему, у тебя вообще ебать не должно, какое себе имя выставляю. Если администрация решит, то, что с этим именем что-то не так, то я его возможно и поменяю. Но точно не от Челика, который пытается, блять, меня выжить с сервака абсолютно банальными моими же способами. И то, которое я использую, ну, в самом крайнем случае. А, то, то есть ты мне говоришь, что я тебя выживаю с сервака. А чем это проявляется? Я впервые увидел. Да, я... вот, вот именно, что ты меня, сука, впервые увидел. Я тебя просто наказал за нарушение И ты, блядь, подал на меня жалобу, обиженный Пошел перед этим спрашивать На, на что именно У людей Вот так вот, э, как его называть э, За что именно на него Подать ЖБ нормально, чтобы он отлетел И а ты да, конкретно вот, на меня не Подал не ЖБ, а не на, это не это на и своих и друзей и Которые и тоже и нарушили правила Че а, ты из себя сейчас дебила строишь Типа ты не выживаешь никого с сервака а, Скажи, какая разница в порядке Я буду жаловаться? Да, большая разница. Если ты пожаловался на это нарушение видел еще у других людей, какого хуя ты на одного чела жалобу кидаешь? Сразу понятно, то, что он тебе конкретно чем-то не понравился. Ты же к нему до этого подбежал, сказал -то, что тебе пизда. Че ты к своим друзьям не подбежал, не сказал-то, что им пизда? А? Что, тоже разницы нету никакой, да? Кому подходить, говорить тебе пизда? Да, сказал бы то же А че ты не сказал до сих пор то же самое тем, кто тут присутствовал? кто тоже 3-4-б нарушил. А зачем, если ты... Бля, действительно, зачем? Если я не хочу, чтобы их наказывали, это ж мои друзья. Ты так думаешь, спроси у Попой, я людей жалую. Я ну, думаю так, и тебе это? советую тоже думать. А лучше побольше. Это полезно. Прежде чем вот такую хуйню выкидывать, типа пытаясь выжить чела, который тебя просто наказал за нарушение. Я не знаю, кто такой Попой, но мне кажется, он тебя знает нормально да Мне что-то запрещает проявлять свою активную гражданскую позицию, нарушение сообщать. Иди когда... проявляй активную гражданскую позицию на, на улице, герой. когда людей в автозаке сажают. Они здесь, блядь, серверы Горисмот. Типучий революционер. Ага. Что меня революционер оскорбление для тебя? Или ты слишком ранимая личность, что тебе нельзя слово сказать? Зачем тогда со мной общаешься? А, если да, каждое да, слово да, в теории да, может тебя обидеть. То есть другие люди тоже принимали в этом участие, да? Да, но они... я не скажу имя, потому что там просто куча людей участие. разговаривает. Там поток людей, которые заходят, нормальный такой. Так, так ну имя. в принципе. Я могу у полномочия выдать только этому человеку в первый момент. Не бан, да, на других пока что доказательств как таковых нету, да, с учетом того, что ты сам уверен, что? Ну, начать швагера, он очень всех душит, то есть у меня столько демок там есть, где он душит прям каждого, то есть даже я новичков расход. я помню. Я то есть пока каждого душит. Но если тут прямо они говорили, что надо как бы выдушивать его за какое -то нарушение, то по сути и Якут ответил, то есть вышка ответила, что за это перма, я думаю, да. Так что ты Швагер душить любишь? А -а -а, каприз. Швайгер, душить, душить. О! Я люблю душить, ну че? Скачай пиур, найди себе партнера по таким предпочтениям, которому это понравится. Пиво, а че ты мне это предъявляешь? Ты мне хочешь сказать, что ты не нарушил или что? Не, я-то в бану лечу. Мне пиво привет передать. Конечно, я ж тебя за 3-4 больше как бы и ничего. Все. Ты же сам а ты сам все видишь, почему ты не удалил, там не дал им пизды. Ну, я до сих пор до сих пор не вижу только. Здесь только считать админ, который выше сейчас дает. смотри, смотри. Смотри, подожди, не прибывай, пожалуйста. Сколько раз уже просить, блядь, могу? А, смотри, ты был там все это время, почему ты не въебал людей за 3-4? Почему ты проигнорировал? Челики застрялись, они никому не мешают. В чем проблема? Ну, ты говоришь каждого въебать, давай въебем всех, Хорошо? Въебали а, уже почти всех. всех. Помнят, за то, что... Разборки, как только он начал душить. А, смотри, ты мне предъявляешь, что я на них жалобу не подал. А как я тебе подам, если я могу только физически на него подать? Абсолютно спокойно. Тебя там тэпают на жалобу сказать. Вот у Там меня же... к этим игрокам претензия Поименно перечислить, кто нарушил И их тэпнуть. Так всегда делали Да без да, проблем да. Все, ну, там, можно жалобий, меня, там, много, там можно еще несколько жалоб, если не ошибаюсь, подавать Один нет, пацан там подавал До десяти, там можно подать очень, очень много жалоб подавал Это я точно помню Смотри Ну хотя я думаю, а, что, что это не Типа разные люди все Очень и очень неправдоподобная реакция на этот вопрос Потому что челик, который душит других людей на серваке У него стоит единственная задача Сделать это как можно с большим количеством людей Вот это наигранное удивление То, что ад да, я мог еще сказать, то, что у меня и на других есть жалоба, да ну нахуй, ладно, в следующий раз буду действовать по-другому. Сука, я так в школе притворялся, когда прятал дневник в батареи, чтобы мне двойку не стали, а потом его находят и говорят, вот, а о чем он тут делает? Я говорю, блин, а я вот даже не знаю, как он мог там оказаться, что ж такое произошло, ветер, наверное, блять, сильный, вот поэтому и задуло его туда. Да тем более, слышь, пиво, ты прекрасно знаешь, я на такое бежать не буду а, ты прекрасно знаешь я за любое Биб нарушение подаю 15 я сюда приехал это у него